Проходи, у нас тут вечеринка Подстать самому королю. Итак, всем привет. Сегодня 11 августа. У нас наконец-то долгожданное обновление рыцарей ледяного трона. Будем открывать 55 паков сразу говорю что обзоры я не смотрел первое открытие 58 паков даже первое открытие будет первый раз буду карты видеть так что обзор будет таким будет так и первый бустер у нас сразу редкая карта и все да Так, неправедный суд, атака и здоровье существа становится ровно трем. Тикающее поганище приносит предсмертный хрип, наносит 5 урона всем существам. О, ешечка такая. Сложная смерть, паутина. И... Едонист. Ладно, на каждой карте сейчас не буду останавливаться. Давайте посмотрим просто. Карты, в общем так просто на рарке на все как нам повезет так одна пушка две пушки вот первая легендарочка карта. Карта. и король лич сразу к нам приходит хорошо На этом ближе не зажмутся две редких Редка, золотая, редкая золотая редкая карта Эпик. пик гигантский над над резим эпическая, эпическая. рука мертвеца колоду копию всех карт из руки вы помеш, Ну не знаю так. Редкая. Редкая, редкая, редкая. редкая золотая карта. редкая карта федорез Нет, не останавливаемся и пик карта Ферату. На так и не смотрят и говорят? Ты, ну, ты не знаешь, что ты возьмешь нам Ферату. Привет, мы не знаем, кто такой, видимо, Пусть ложный смерть. Ой, еще одна легендарочка. Трупная вдова. Боже мой, какие названия. Так, Морфорион, пагубный. Двух пауков с ядом или призывает корабей с провокацией mm. так эпик беретких ползун чума сквернение так всем существам если одна из них умирает эффект повторяется о то, допустим если хотя бы один один на столе есть она долбит потом один два умирает потом один три ну и три с тремя ними скажет две коражараны или скорожан умрут от него короче так пряха судьбы тайный прецементный хрип наносит три нет всем существам и все существа получают плюс два два. все существа то бишь твои соперники пик. а где же редкая не то редкая? Эпическая карта. карта. Умеранг. То бишь бы Умеранг, только Умеранг. Выбросайте свое оружие выбранное существо наносит урон возвращается в руку. О, разбойник, допустим, можешь варяться швыряться своим... пушкой своей. Кинжалом там или еще кто-то. Что-то. Лего легендарное. Ч себе? Так, а, так, бенедикт архиепископ замешивает в колоду копию колоды противника. О, ну, не знаю. Тут рандом какой-то вот не ног. получать неязвимость до конца хода. Ну такой, по-моему, уже есть у нас. Может, не у него разбойник, не помню, точно мы... Есть у кого-то такой жир. редкая карта Замараж выбранное существо и наносит тренированное существам по обе стороны от него для шамана Так, эпик и одна редкая, редкая Так, Восхититель мертвых Ваше выбранное существо получает даже предсмертный хрип, когда это существо умирает Вы Заново призываете его, ну неплохо. Что статы за 5 маны 3-3. Маловато может. Темные объятия для жреца. Выберите существа противника в начале вашего хода вы получите над ним контроль. Ну, осталось 40 паков, смотрим дальше. 18 открыли две легендарки уже. Прям это радует. Так, пойдет еще. Парочку откроем. Стеной дракон вы получаете группу случайного дракона так мы открываем нон-стопом теперь опять такой легендарки или эпика Так, ну давайте, что-нибудь же интересно, заскучали. Так, не хотят. Хорошо. Ну, остановится на каждой карте, я не останавливаюсь, потому что более знающие, профессиональные какие-то сделали давным-давно, уже опозрели все карты. Мы просто открываем, смотрим, что нам... Дадут черный страж, когда ваш герой восстановит здоровье, наносит только же урона случайно существу противника. И Ледорез еще один на шамана. Так. Ой, пингвин какой-то. Пингвин-пинг какой-то. разума 30 папов там за 18 до да, открыли две деньги за 10 ни одной редкая редкая а лавина, теневый клинок и снежный великан еще один великан нас стоит на одну манч, за, на <coughs> стоит на одну меньше за каждые перегруженный с вами так кристалл за каждый перегруженный кристалл в этом блин в этом матче более чтение конечно скилл чтения на высоте да. Легенда рядом. О, голосящая банши. Так золотая обычная камера. Золотая кости. Ядовитая ловушка, охотник. На секрет будет Все, охотника. Двигает. Нервный прыгвин, гвинпин. похоже осталось так камер мертвеца еще че, одна но у нас прям мы из тени будем клинком затыкаем всех у нас столько пневых клинков вот она. Вот она, родненькая. Легендарная Легендарна. Владыка Лети Горош. Так, снаряжает вас темный скорби 4.3, которая также наносит урон всем обе стороны от цели. Хорошо. эти констата зарадует так умиранка второго у нас уже умер Две редких и... Золотая, загробный гость и рунный упырь какие веселые названия карты Гедамант. Трехтеитральная. Трехтеитральная. Трехтеитральная. Трехтеитральная. Трехтеитральная. Эпическая карта. Приехала сегодня тоже две уже. Может даже больше. Так, 10. Нам еще одну легендарочка дадут, надеюсь. Ну и давай, легендарная. Так, эпик. Колос тигельный, тигельный колос что-то с кузнецом связанное. Что я несу? А я несу свет массы. обычная рульный упырь так внутри крайних бустера прицарей трона иного чувствую где-то рядом дико легендарочка рядом приостас выбираете нас выгнать часто получает плюс 33 и замораживается это нормально крупная вдова золотая хорошо ну и крайний бустер удивимого трона давай нам деву давай давай нет не дал да? так ну откроем стандартных 7 тут она уже левут дадут точно уже так все есть Ну, ну, ну. ну ладно 5 эпик воду 3 эпика ух ты как бывает ну, мы ждем конечно какой-нибудь легендарку как... который у нас нет а у нас много каких легендаров нету. Курица ждали очень сильно. А может вместо эпической должны были положить легендарную, перепутали. Хорошо. Ну крайний бустер. Ой, лагерок, прук не бустерок. и давай легендарочку, давай. Вот она. Спасибо последний. ну и у нас Терион хорошо хорошо так ну и смотрим что у нас тут так а у нас по пыли 1205 пыли не читайте, что у нас там что-то там будет. Хорошо. И куча новых карт, которыми будем разбираться, пробовать, смотреть, играть, фаниться, гореть. Спасибо за просмотр и до свидания.